Всем привет, с вами Нано Аква, и сегодня я перезапущу один из аквариумов, а если быть точнее, то поставлю на место 20 литрового креветочника 50 литровый аквариум, в котором постараюсь сделать полюдариум с задней стенкой, по которой будет стекать вода. Также я не хочу, чтобы в аквариуме была слишком большая зона с водой, сделаю небольшой островок, чтобы в последующем можно было заселить крабов и им было бы комфортно выбираться на сушу. Для того, чтобы по будущей стенке стекала вода, мне будет необходимо эту воду как-то поднимать. Для этого я изготовил вот такой вот небольшой механизм. По моей логике, помпа от Pad Mini должна поднимать воду, а за счет проделанных отверстий в трубке, эта вода будет равномерно рошаться сверху, по всей поверхности стенки, стекать вниз, создавая подобие водопада. Перейдем к созданию стенки. Стенку я буду делать из подручных средств. Вниз разместил пенопласт для устойчивости, в которой вырезал место для нашей трубки, по которой будет течь вода. К пенопласту привязал вырезанный кусок пластика, в котором проделал отверстие для воды, а уже на пластик приклеил обыкновенные губки. Черных губок было мало, поэтому пришлось использовать желтую, но думаю, что после декора видно ее не будет. Пластик между пенопластом и губкой нам нужен для того, чтобы пенопласт не растворялся при нанесении на него клея. А губки будут собирать в себе воду, за счет чего мы сможем разместить на нашей стенке растения типа анубиасов. Корневая система, находящаяся в губках, будет всегда влажной и растения смогут расти. Дальше я хочу задекорировать стенку камнями и корягами. Делать я это буду с помощью обыкновенного суперклея. Чтобы не терять много времени, поставлю видео на паузу и покажу уже готовый результат. Вот такая стенка у меня получилась. Как по мне выглядит достаточно симпатично. Губки практически не видно. Давайте попробуем разместить эту конструкцию в аквариуме. И вот уже почти готовый результат. Давайте проверим как это все работает. Зальем в аквариум воду и подключим помпу. Первый запуск, к сожалению, не увенчался успехом. Помпа не затягивает воду. Но есть идея немного пересобрать механизм, разместив помпу не сверху, а снизу. Пересобрав, вот что у меня получилось. Теперь помпа находится снизу, ей будет легче собирать воду, поднимая вверх. Давайте поместим ее в аквариум и попробуем запустить повторно. Вот как это выглядит. Все трубки для экономии места прячутся в пенопласте. Немного подождав, все заработало. Помпа справляется с задачей, поднимая в воду. Вода равномерно распределяется по площади и стекает по декорациям, создавая водопад. Единственное, похоже, я перестарался с клеем, когда клеил камни. Он закупорил проход в воде. Но там, где клея было не сильно много, вода нашла путь. Осталось засыпать дно грунтом и посадить растения. Часть растений, как я уже говорил, буду сажать на саму стенку. Корни анубиаса будут находиться во влажной губке, что должно предотвратить пересыхание и растение не должно погибнуть. Также в местах, где течет вода размещу мох. Думаю, когда он вырастет и начнет полости по стенке, должно быть очень красиво. Вот что у меня получилось в итоге. Из камней, растений и грунта создал небольшой островок, чтобы крабы могли выбираться на сушу. Перед тем как покупать краба в пару месяцев посмотрю, как это все будет работать. Возможно через неделю вся эта стенка обрушится и все страдания были понапрасну. Прошло около трех месяцев, а части зелени решила избавиться, а оставшиеся неплохо себя чувствуют в стенке. Мох начал разрастаться и уже захватил часть стены. За все это время стенка прекрасно держится, ничего не обвалилось, помпа продолжает исправно работать, поэтому эксперимент считаю удачным. Крабов пока что так и не завел, надеюсь получат это сделать в ближайшее время. Из интересного в полиудариуме видать из-за высокой влажности начали расти грибы, правда живут они недолго, пару дней, но после появляются новые. Напишите в комментарии, как вам результаты, что можно было бы сделать лучше. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.